Добрый день! Как сказал еще Уильям Шекспир, вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры. Но, к сожалению, некоторые из них играют на темной стороне, не по правилам и всячески пытаются нас с вами обмануть, используя э, в том числе различные приемы социальной инженерии и играя на наших чувствах. Раньше уличная разводила, а сейчас онлайн-мошенники, как правило, играют на двух основных чувствах – это чувство страха «Все пропало!» и чувство внезапного обогащения «Я сказочно богат!». Поэтому, если вы чувствуете, что при звонке на вас давят, торопят, пытаются вызвать эмоции и выпутать информацию, то вспомните этот ролик и доверьте своей интуиции. Надеюсь, что она подскажет вам правильное решение. Попрощаться с звонящим по-английски, прийти в равновесное состояние и спокойно все обдумать. Ведь утро вечером утреннее. Если у вас есть накопление, просто откройте счет, банке без возможности дистанционного управления этими денежными средствами. Возьмите расчетную карту и храните на ней только ту сумму денег, которая нужна вам здесь и сейчас. И тогда вы в своей собственной голове будете уверены, что ваши деньги в безопасности. Из банка они никуда не денутся. Совершайте покупки только на официальных страницах, переводите деньги так официально в официальном инвестиционном компании и не переводите деньги физическим мыслям, даже если вас спросят об этом магазин. Не введите на слишком низкую цену. И, конечно же, стоит избегать просто стопроцентных предоплату. Ну, еще один небольшой совет: стоит вводить свои платежные информации только если сайт использует безопасное шифрование. Об этом сигнал сигнализирует браузер в адресной строке. Ну, как-то так.